Всем привет, с вами Алексей, а это еще одно место в интернете, где можно узнать новости для фундаментального анализа. Так что погнали! А спонсор сегодняшнего ролика – это друг, который всегда с тобой на одной волне. Надеюсь, у вас тоже есть такой друг. Ну или хотя бы был. И первая новость на сегодня – это то, что банкиры на Уолл-стрит всегда пытались найти что-то новое в стандартном укладе работы, где крепкое рукопожатие, дорогие костюмы, приглашение клиента на главное спортивное событие играет большое значение, ведь это как прелюдия перед сексом. Но теперь технологии могут изменить традиционное ведение бизнеса. Американский банк Merrill Lynch собрал внутреннюю информацию о первичном публичных предложениях и поместил его в инструмент машинного обучения. И, -и и назвал его Pream. С сентября 2018 года банк использует прям чтобы предсказать какие инвесторы будут заинтересованы в европейских листингах и теперь он планирует применить его на рынках сша и азии некоторые высокопоставленные банкиры пренебрежительно относятся к внедрению искусственного интеллекта в бизнес который построен на человеческих отношениях. И даже энтузиасты утверждают, что ИИ не изменит правила игры. Учитывая, что он лучше всего работает с обширным набором данных и миллиардами наблюдений, а не с тысячами сделок облигаций, которые банкиры проводят в своих уютных офисах. Да, да. Тем не менее, это может привести к тому, что банкам понадобится меньше человеческого ресурса. А это может поднять все-таки прибыль компании. И переходим к следующей новости. В Шотландии хотят запустить фондовую биржу. У нас величайшая компания в мире! Я становился человеком-легендой. И планы по ее запуску набирают все больше и больше обороту, так как они хотят ее запустить вот уже 50 лет. Компания Project Head, которая занимается созданием и продвижением биржи, уже заключила сделки с поставщиками клиринга и расчетов. Компания надеется, что биржа начнет функционировать уже во второй половине года тем самым начнет привлекать новый капитал их план состоит в том чтобы основать биржу в эдинбурге одном из главных финансовых центров великобритании за пределами лондона где проживают крупные управляющие фондов затевается какая-то авантюра согласно отчету инвестиционной ассоциации опубликованному в сентябре 2018 года эти управляющие в шотландии владеют 60 15 миллиардами фунтов стерлинга вот что говорит Project Head о намерении биржи. Существует проблема доступа к капиталу для предприятий. Мы никак не продвигаемся в создании финансовых институтов, которые могут дать нам новое будущее. Будущее, в котором капитал связан не только с продвижением краткосрочной финансовой отдачи, но и долгосрочного положительного социального воздействия. Ведь так-то они все правильно делают. Ведь у Шотландии нету своего фондового рынка с момента слияния с лондонской фондовой биржей. Ну... В начале 70-х годов. Возможно, это первые шаги на пути к началу референдума о независимости Шотландии. Ну, будет интересно посмотреть, если это так. И самую интересную новость, на мой взгляд, я оставил напоследок. Полная информация по данной новости будет в нашей группе ВКонтакте. Так что заходите, читайте, будем рады. Хочу поговорить с вами о финансовой грамотности, о которой кричат все брокеры, блогеры, родители, учителя различные. История пойдет о Трое Мерфи, бывшем игроке НБА, игравшем за команду Golden Стэнли. Сейчас ему 38 лет. Но в 2001 году, когда ему было всего лишь 20 лет, он заработал свои первые 1,3 миллиона долларов. В общей сложности за свою карьеру он заработал около 66 миллионов долларов. И что он сделал такого интересного? Он организовал финансовую консультационную компанию, которая помогает другим людям справиться с внезапно приобретенным богатством. И жертвует свою прибыль на программы, которые обучают финансовой грамотности в старших и средних школах. Таким образом он основал компанию с «Свивен Велф». Фирму по финансовому планированию, основной задачей которого является помощь людям в управлении внезапно приобретенным богатством. Есть много историй о спортсменах и других людях, которые внезапно приобрели деньги – и потеряли их таким или иным образом, ну или спустили их просто в унитаз. Иногда это потому, что их деньгами управляли неграмотные родители или недобросовестные консультанты. Люди, которые растут с родителями или наставниками, имеют больше финансовой грамотности, нежели человек, который вырос, ну, как бы без родителей. Но отсутствие базовых финансовых знаний широко распространено на всех уровнях дохода. И проходя такой сложный путь, у вас мало помощи. Недавний опрос, проведенный Советом по экономическому образованию в США, показывает, что в период с 2016 по 2018 год ни один штат не добавил личные финансы в стандарт классического обучения. И только треть штатов от своих студентов требует, чтобы они получали финансовую грамотность в период обучения в колледже. Это, как у нас, кстати, сертификат в СФР. Вот, а, они пытаются внедрить такой же аналог. Только на уровне студенчества, чтобы люди это проходили. Ну, было бы хорошо, если у нас бы тоже бы это было. Кстати, Трой со своей компанией, с WeWinWealth, добился первое, чтобы во всех основных э, профессиональных спортивных лигах появилась программа, которая помогает э, спортсменам справиться с внезапно приобретенным финансовым богатством. Во-вторых, его компания жертвует некоммерческим организациям часть прибыли которые занимаются повышением финансовой грамотности. Ну а на сегодня у меня все. Последнее, что хотел бы добавить. Э, заходите в нашу группу ВКонтакте. Там подробнее рассказаны все эти новости, которые я озвучил. Так что повышайте свою финансовую грамотность. И самое главное, люди, инвестируйте с умом. Пока!